вот ребят сегодня перепроверили кондиционер на вести спорт то что я вчера обещал там э -э, вчера у нас погода была как раз на тот момент что-то 20 градусов дождик ливанул сейчас 32 на улице проблем ну, поковыряли немножко прошивку были там небольшие косячки, при максимальной нагрузке кондиционера, то есть на полностью выкрученных там вентиляторах и минимальной температуре, все-таки какие-то подколбашивания были, но не всегда. Сейчас э, вообще этих проблем нету, то есть максималку включаем, нагрузка как бы растет. Э, ну, плюс, опять же, я чуть-чуть добавил крутящего момента на работу кондиционера. Единственное, что если все включить подряд, обогрев стекол, лобового, заднего, то вот тогда начинает расколбашиваться, но уже не по причине кондиционера, а по причине нагрузки на генератор, потому что напряжение падает, чуть ли не там до 12,8-12,7 вольт. Плюс поменял еще ходовые все эти свойства, которые я хотел изменить, чтобы там вот этого э подрыгивания не было, ну, при малой езде, вот это э раскачки как таковой, вот это э при малых нажатиях, именно когда наката будешь, ну, вот, через полицейских лежачих или что-то типа того. Сейчас зашили, прокатились мы по первоку, так э попробовали, э как оно будет, но ну, владелец потом прокатится уже... Ну, потом сейчас поедет прокатиться по городу наверно прокатится специально проверить все эти режимы и естественно мне позвонит сейчас я вам еще раз покажу как это салона выглядит кондиционер ну вот сейчас я сяду удобнее это тут мы включили этот режим контроля давления в шинах но это отдельная тема ну вот, сейчас у нас кондиционер включен, минимальная температура, максимально кондиционер включен, ну, то есть вентилятор. Оборотики не падают, ничего, то есть расход топлива там, ну, 1,7, но мы же стоим там, жарко уже под капотом, очень долго стоим. Сейчас вот я его выключу. Сейчас упадет вот он выключился, то есть ничего не чувствуется. Вот сейчас муфта включится. Вот она включилась, все. Изменений вообще никаких нету. Единственное, что если включить все обогревы, максимально там лобовика, вот тогда там начинается вот такая дребедень. И... 3,7-3,5 литра в час при этом напряжение, видите, 12,5-12,4 вольта но это нагрузка чисто на Геннадия вот я сейчас стеклоподъемник отключил, ой, стеклоподъемник лобовик сейчас гандей вот выкручим, он стабилизирует обороты вот все, стабилизировались обороты, нормально Но задний у нас включен Как бы обогрев Сейчас включил обогрев э, Стекла лобового Нормально как бы с напряжением Ну то есть напряжение упало э, Но обороты держится. Ну судя по всему, что просто не хватает момента э, Съем идет Немеренные моменты самой Самим кондиционером, компрессором И плюс еще на генератор нагрузка Потому что вот если Включить его кондею то вообще напряжение падает и начинается вот эта раскачка ну вот муфта выключилась сейчас напряжение опять же выросло до 13,8 там до 14 вольт будет сейчас он постоит потому что там еще вентиляторы помимо этого уже крутится тоже потребление немерено и вот включаем Кондиционер. Все включилось, все дубасит. Все, как бы проблем нет никаких. вентилятора работает. Так что, ну, владелец покатается, соответственно, и ну позвонит вечерком мне, расскажет, что и как. По крайней мере, прогресс сегодня есть в плане продолжение кондиционера, вот этой работы и э, немножко изменили э, ход, э, ну, грубо говоря, вот эти режимы троганий и всего остального я там компенсировал момент э, на трогании просто он у меня был слишком малый и не хватало из-за этого вот эти подергивания начинались помимо этого, ну, сами ходовые, как бы, не, не, исп... ну, не с ними ничего не произошло если дубасит нормально, то все как бы хорошо что еще то хотел сказать еще да вроде все в принципе дальше продолжим испытаем проверим все да и сегодня после запуска движка на холодную никаких расколбасов не было я там повыключал еще некоторые вещи судя по всему которые нам мешали нормально работать но опять же это все надо не один день испытывать, а, еще раз типа, ну, последующие дни, что будет происходить после запуска. И эту же прошивочку я отправлю сейчас ребятам в Минск на их спорт. И он тоже полностью стандартный, они на нем испытают. Так что ждите продолжений, не забывайте ходить под видео, там контакт драйв, колокол жмем, ну и подписаться. Ну и всем пока.